Парни, привет! Как вы знаете, у нас сейчас идет тренинг директивные знакомства и мы решили повыкладывать вам свидания учеников, которые учатся на этом тренинге для того, чтобы вы могли посмотреть, а как оно, действительно ли так вот возможно проводить за тренинг там по 7, по 10, по 15 свиданий. Почему решили выложить? Подходит ко мне за один из участников и говорит «Слушай, Тони, а ты не думаешь, что ребята не верят, да, в то, что можно за неделю там проводить по такому количеству свиданий, тем более, если ты новичок? Не кажется ли, не стоит ли тебе наоборот говорить то, что, ну, результаты понижать, Он говорит, что по три свидания там за неделю, по пять свиданий за неделю. Блин, что, правда не верите? Короче, смотрите на нашем канале, в течение недели будет выходить, а, будут видосы от ребят, которые прямо сейчас на тренинге. Сейчас вы увидите видео, которое мы записывали вчера с одним из участников, а в среду выложим видео, которое записывали сегодня. Приятного просмотра! Стой. Привет, я спускался по эскалатору, заметил, очень миленькая девушка идет. Решил тебя догнать, с тобой пообщаться. Я тут со встречи с товарищем по работе, немножко устал, такой, в спокойном расположении духа иду. Какая-то ты позитивная. Сюда за покупками приехала? Или с подружками встречаться? Нет. Что ты такое выбираешь весеннее для... Не знаю, для платья Не, я уже косметику Косметики? Годи-ка Мне кажется, не нужно больше косметики Все хорошо а, Слушай, у меня времени немного а, Я, кстати, Сергей Оля, очень приятно Я бы попил чай В принципе, ты можешь присоединиться Пообщаемся я только что увидела кофе в Старбаксе. Ну, пойдешь чай попьешь. Идем. А где starbucks то здесь? Где starbucks то здесь? Очень необходимые. Я уверен, что они не необходимые. Я нашла на это время. Я нашла на это время? Что, работаешь? Ты говоришь, с очень серьезной работе, Наверное, юрист какой-нибудь. Судья. Ну, а еле нашла время. Не, не работаю по найму. На себя работаешь? Да. Молодец. Я тоже. Не Starbucks, тогда какой-нибудь кофе-хаус. Ты знаешь, ли кофе-хаус? Пойдем искать. Ну, ты мне простишь это знаешь, к сожалению, времени немного, и я тебя просто быстро отпущу. Быстро отпущу. Ну, руководители встретились. Пойдем сюда, я думаю, здесь чай есть. Вот. В Москве все бухгалтеры, экономисты. Вот. А тебе все расскажи сразу. Нет, ты че? Я занимаюсь видеосъемкой. Да? Да. Нет. Монтаж вот это все? Ну, там около-около. Около. А что мне интересно? это Может, надо? Надо? Ну, я не для этого к тебе подошел, я тебе сразу скажу. Продающие имиджевые видео. Свой небольшой бизнес. Mm -hmm. У меня несколько операторов. Отлично, мне это ну, это мы потом обсудим. Mm -hmm. Так, надо заказать э, чай. Где можно посмотреть ваше видео? На YouTube на сайте. Что за сайт? Он сейчас лежит b2bmovie.ru Он лежит, потому что его переделывают. Поэтому можешь записать или потом тебе скину. Ну, хорошо. Угу. Есть размина, есть молочный да, Молочный улон. Я молочный. люблю молочный улон. Давайте. Хорошо. Пока Попышечки. все. У нас есть няк, при заказе с либо по чай будет запросить. Mm -hmm. Чизкейки ешь? Mm, не, Вообще не будешь mm -hmm. за фигурой следишь? Mm -hmm. Не, ходишь и за фигурой следишь? Mm -hmm. давайте чай пока. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. За фигурой это понятное дело, если. Молодец, каким спортом? А, ну стандартный какой-нибудь фитнес. Бегаешь по вечерам кроссовер. Не бегаю. Я с тренером. Ягодичные, бицепс, бедра, да, что-нибудь такое. Он не дает делать. Даже не запомнила какие. Как могла лучше чем заполнять мозг лишним Ощущается такой, знаешь, какой-то бизнес-подход, от отсекать лишнее. Мне это нравится. Я упустил, что ты не сказала, чем занимаешься, в какой сфере. Ну, понятно, бизнес там. У меня бизнес а, ум, видите, я строю медицинский центр. Неплохо, в принципе. В Москве или где-то там? А почему строишь? Оборудование, наверное, продаешь? Нет, просто сейчас процесс стройки Там первый. Ну да, ты строитель получаешь. Первое детище мне строитель. Строители – это те, кто строит, а я делаю бизнес. Стоматология у меня будет, и косметология. Да, для себя все сделала так, чтобы... Там все случаи, там будет куда сходить, да. Ну, у меня вообще акцент на зубы, на Но я решила совместить с косметологией. Это Нормально, почему у меня? У меня инновационное оборудование Финляндия. Оно очень хорошо совмещается с косметологией. Кто-то хвастается. Почему бы нет, не разбираюсь в таких вещах. Какой-то косметикой. Не знаю там что, что могло пригодиться что-то, наверное, духи. Ну то есть мы не должны знать, да, чем вы так нас вот это заманиваете. Коварство, вообще, я не одобряю совсем, <смех> <смех> что я тебе э, скажу. Не понял я пока, ты так очень уклончиво отвечаешь на все вопросы. И я предлагаю в другом формате пообщаться. Есть такая игра, игра в вопросы. Какие правила? Нельзя повторять вопросы. Нельзя врать, и... и в принципе все, ты задаешь первое мне любой вопрос. А вот я уже решил, что ты первое, ну можешь задать вопрос абсолютно там банальный. У меня нет серьезных отношений сейчас. И жены нет. Достаточно ответ такой. Сразу, кстати, в цель бьешь. А у меня будет другой вопрос. Какие пять качеств тебе нравятся в мужчинах в целом? Уже 6. Достаточно, теперь твой вопрос. Моя очередь, да. Кем ты мечтала стать в детстве? В детстве, да? Когда совсем маленькая. И что не устроило ни одного концерта, мероприятия потом? Сбыло, да? Хорошо, хорошо. Я вот представил такую маленькую девочку. Давай, показывай. В центре, кто какой Секунду. Сейчас. Показывай. У да, тебя есть инстаграм. Думаю, ты уже выложил, похвастался подругом, да? Что-то в таком нет, духе. все Личного нет, инстаграма есть только для бизнеса. Мы занимаемся раскруткой тоже. Ты давай спрашивай следующий. Какие скучные вопросы. Давай придумаем что-нибудь поинтереснее. Рассчитайте, я просто спешу. Каких условий не было, чтобы я... Ну, появляются разные условия там. Настойчивость, кстати, хорошая черта для бизнесмена, но для девушки в меру это должно быть. Понимаешь, да? Значит, я закончил МФЮА. Обычный университет абсолютно. До этого учился на чиновника, но поскольку понял, сколько они зарабатывают честным трудом, решил, что это не мое. То есть здесь ничего интересного не рассказал. М -м Менеджмент, э -э управление какими-то там промышленными предприятиями, что-то таком быть. А просто специальность была смежная и было очень удобно. Перевел. Перевелся, закончил, уже работал, конечно же. То есть учился, причем рядом с домом совсем уже. То есть не как там едет, здесь куда-то по утрам далеко пришел, отучился, сделал все дела и свободен. А когда ты в последний раз носила косу? Побывала. Не могу тебя сказать. На осень надену. Очень не да? Мне кажется, тебе пойдет. Лучше не на фото. Далеко, все-таки давай показывай. Надо а ну вот недавно я себе там что-то заплетала. Подобное красиво. Прикольно, но почему в лифте-то? Прикольно, прям тебе идет. Приятно сидим, но уже время мне пора бежать. Поэтому давай ты себя запишешь. Наление чая еще. Такая наление чая вообще. Мальчик, наление чаю. Тебе не нравится ухаживать за девушкой? Мне нравится ухаживать за девушкой. Мне не нравится твой тон. А ухаживать очень нравится. <laughs> Я не обижаюсь, если Том был какой-то не такой, не обижаюсь. Может, я привыкла управлять. Может, я быть, почувствовал, что выглядел. есть это дело. Привет. Я тебе сейчас отзвоню, что ты меня записала. первый раз по работе не звонить. А -а -а. Я тебе, вот, звонит. Сергей, да? А, да? Сергей. То есть, первый раз по работе? По работе нет. Съемок, да? да? Да, да, да. Но я тебя на неделю наберу. Давай, я побежал уже. Я с тобой тоже задержался, было приятно. Да, Пока. Это какое твое подсчет свидания? За тренинг? Да. Пятое. Как ощущение сложно просто? Знаешь, становится проще. Больше техник отрабатываешь. Что понравилось, что не понравилось? Местами тупил. Понравилась девочка, понравилось, что человеческие качества важнее, чем не знаю, чем там деньги те же самые. Супер. Что сказать хочешь, ребята? М -м, ребята. Учитесь, пробуйте, подтягивайтесь к нам на тренинг. Это у нас третий день тренинга, пятое свидание. Сергей, да. всем пока! Попробуйте найти что-нибудь полезное, да, чему вы можете научиться, что вы можете добавить в свои свидания, в свои первые свидания, чтобы они стали чуточку интереснее, чтобы девочки чаще приходили на следующие свидания, чтобы девочки легче соблазнялись. Подруга мне твоя понравилась, поэтому я еле вас догнал. А, а, вы еще в другую сторону так развернулись, и пришлось погонять всех людей. Я с ней 30 секунд буквально украду. Пойдем. Она тебя сдала. Привет.